Раздача монеты Libra это официальная криптовалюта от корпорации Facebook Да, именно от Facebook, друзья, это никакой не ни скам, не фейк, не что-то непонятное Это официальная монета Как вы думаете, если Facebook выпускает свою криптовалюту, будет ли она успешной? Я думаю, здесь даже и речи об этом не может быть Конечно же будет и вот мы дождались, сегодня стартовал Airdrop, ну то есть он стартовал уже вчера, они запустили сайт вот такой App Libra и мы можем получить простейшие действия, просто регистрируемся и получаем сразу три монеты и каждый час можем получать с крана определенное количество монет, плюс еще можем зарабатывать монеты за реферальный за рефералов, то есть смотрите Аплибра, они распределяют 1 миллион монет, друзья и просто за то, что мы активно. Авторизуемся на сайте через Facebook. Мы сразу же получаем три монеты. Так что, друзья, срочно залетайте, даже если у вас нет аккаунта в Facebook. Не упускайте такую возможность. Просто регистрируйте аккаунт Facebook и э, регистрируйтесь здесь, авторизуйтесь через Facebook. Все очень просто. Нажимаете на кнопочку, ссылка будет, как всегда, в описании. Переходите по ссылочке здесь на сайте. Нажимайте на кнопочку и. Э, подключайте свой Facebook, там подтверждаете и попадаете сразу в свой аккаунт смотрите друзья, я уже попал в свой аккаунт у вас здесь посередине экрана всплывет окошко с с полем где нужно будет ставить свою актуальную электронную почту вставляете свою электронную почту нажимаете на кнопочку после чего переходите на почту которую вы указали и к вам придет вот такое письмо от Аплибра здесь нужно подтвердить свою почту путем нажатия на кнопочки confirm все вы нажимаете на кнопку вас перебрасывает и в принципе будет написано что ваш аккаунт уже подтвержден Сразу же в своем аккаунте вы сможете вот здесь вот слева у у вас будет здесь уже три монеты, друзья. Здесь у вас будет э, Free Libra, то есть каждый час вы сможете получать с крана определенное количество монет. Здесь у вас будет кнопочка Claim, сразу же нажимаете на эту кнопку, и э, вы дополнительно еще получаете монет. Э, какое количество здесь монет можно получать? Э, здесь вот нажимаете на вопросик и можете посмотреть, что здесь можно получить от тысячных монет до 20 монет. И здесь, соответственно, в процентном соотношении вероятность выпадения да, этих шансов у вас. Так, друзья, также здесь присутствует неплохая реферальная программа в этом аэрдропе. Чтобы ее посмотреть, здесь нажимаем на вопросик и смотрите, с первого уровня получаем за каждого реферала Одну монету за то, что он э, собирает э, с крана да, монеты с каждого раза. И когда он получает с бесплатного крана монеты, получаем а, одну сотую монеты. Со второго уровня получаем за каждого реферала 0,5 монет, из 3-го 0,2 монеты. То, что они собирают, мы ничего не получаем. И здесь еще бонус, когда мы соберем 50 раз данные бесплатные монеты, каждый час, да, которые мы получаем, мы еще плюс получим 5 монет вознаграждения. Далее, друзья, вот у меня уже сколько рефералов здесь. 46 монет я уже заработал. Я вам рекомендую также активно распространять свою реферальную ссылку в интернете, где только можно и побольше, друзья. Потому что это реальная тема и она в будущем, я думаю, очень хорошо выстрелит. Смотрите, чтобы посмотреть своих рефералов, можно вот сюда вот нажать. И здесь будет отображаться количество рефералов. Вот у меня на первом уровне 15 человек, на втором 49 и на третьем 17. Я напоминаю, что по реферальной системе мы получаем монеты со всех, с трех уровней. Всего у меня 81 реферал, а здесь мы видим транзакции по отчислениям, то есть это 0.01 за то, что реферал э, получил по крану монетки, 0.5 со второго и так далее. Это я получил 0.61, мне выпало э, бесплатные монетки отсюда так далее друзья так давайте больше в принципе нечего рассказывать будем дальше следить за этим проектом когда они выпустят уже свой блокчейн данные монеты мы сможем выводить на блокчейн на кошелек друзья здесь все будет еще впереди разрабатываться я думаю это ну даже не обсуждается это монета реально от Facebook и она будет успешной все быстренько переходим по ссылке регистрируемся и давайте приглашайте как можно больше зарабатывать как можно больше этих монет и предварительно одна монета будет стоить 1 доллар, вот буквально там за пару часов у меня уже 46 долларов друзья, я думаю это просто круто, эти э, миллион монет, они очень-очень быстро уйдут, так что у нас мало времени вперед друзья, из с песней я желаю всем удачи пока, до новых встреч